Терфингисту быть хорошо. Катаешься, как глиста на волнах. Кайфуешь. О, поехал один Казбек. Сейчас упадет. Они долго не продерживаются. Да, что я говорил, он уже валяется. Надо его выпускать. Не... Ой, падает падает падает, падает, падает, падает. А, да он перевернулся и пойдет. И все, он уходит. А пойдет. если у него. там я? Нос обгорел, плечи обгорели. Все, молчу. А то скажете, нытик какой-то. Короче, на работу хочу. Народ прибавляется со всего мира, кого здесь только нет. В основном это европейские пенсионеры. И вот песники тут распивают. У любого отдыхающего однажды наступает тот момент, когда ему не лезет ни виски, ни пиво. и поэтому милкфам, американо, капучино. Капучино сейчас нальем употребим и дальше пойдем завтрак конечно кишкоблуде здесь прям реального нет вот полный минимализм но этого вполне себе хватает все в достатке большие залы еда есть без излишенств ну в принципе хватает жить можно несмотря на то что пицца сумасшедшая тонкая я считаю что это одна из самых вкусных пицц Тоненькая, нереально. Вот такой вот у нас бар. с Мальдивис. Вот, читайте, ребят, сверху. Лохис и Мальдивис кушают пиццу. А, серфингисту быть хорошо. Катаешься, как глиста на волнах. Кайфуешь. Сам хочу. Руки никак не дойдут. Крабы на кораллах тупят. Я ходил вот так по кругу, но прям ногам больно. Без аквасоков прям тяжело. Что-то серфингисты сегодня вялые. Обычно они прям скатывают сюда и в эту сторону. А тут они прям сегодня медленные какие-то. О, поехал один Казбек. Сейчас упадет. Они долго не продерживаются. Да, что я говорил, вон уже валяется. Я всегда говорил, пицца должна быть... Ну реально, вот посмотрите, вот мой палец. Видно Ванда, да? И толщина пиццы. Она, то есть... Что, правильно показываю? Нет, короче. Тоньше моего носа. Самая вкусная и правильная пицца. Правильно, Ну нравится пицца? А, я порчу. О, смотри, какая ящерка. Ах, у этих ящика, О, алма. Убежала. Голос... Если честно, вот такой ноу-хау, когда колонка заматывается. Вот она, эта колонка. Заматывается тупо в красное полотенце. Но ее замотали, я наверное, думаю, из тех соображений, чтобы туда не попадал. Песок, наверное, скорее всего. И, возможно, влага во время дождя. Хотя, вы знаете, мы под навесом, вряд ли она сюда попадет. Но, Лев Гвард, on риск. То есть, это что значит? Не купаться, наверное. Просто тупо загорать. То есть, здесь какой-то риск. Особо Су всего, да. Потому что, на... я нахожусь на тики Там у нас бармен. Люди лежат, загорают. Но никто не купается. Там наш порт. Можно подойти к морю, но я, наверное, тут начали на расслабоне посижу немножечко. Блин, надоело отдыхать, вы не поверите. Я всегда думал, что отдыхать никогда не надоест. Честно, знаю, все оказывается, да. Что-то уже надоедает отдыхать. Снова деньечку растертая, день не растертая, день растерта, растертая, день не растертая. поймешь, почему так. Да. Короче, плавали, плавали, поймали ежа. Приплыл он прямо вот сюда, буквально. Окей, да, куда-то идет и у него глазик есть вот а, он его. идет в воду. Сверху он, видишь, он глазик. В воду вот. идет. Да. Блин, я тронул, у меня до сих пор палец говорит. Вот он на него щебенки насыпал. Да ладно, он отмоет. Вот. Глазик. Видел глазик? Вон он. Глазик, ну его правда это. О, о твердый такой вот, тык-тык. меня вот укусил в палец. Вот до сих пор пятнышко. Вот такой. Ну вот, он куда-то шевелится. Что, будем его выпускать или пусть полозит? А давай перевернем? Да не, давай. Да не, ой. Перевернем, посмотрим, что у Да его... не, мне его жалко. Ну Сейчас понятно, что его кто-то убивать собирается. <свист> Лапка, смотри, у него тут дно какое-то. У него тут птичка какая-то вот, мягкая. Может, это его попка? Да, <свист> вот. и выпусти его. Смотри, какой Он на боку застрял, короче. Надо его выпускать, бедня. Ой, падает падает, падает, падает, падает. А, да он перевернется а и пойдет, а и все, он ходит А если него. у него там яд? Ну, может быть, и есть, сейчас говорят, он, он вредный. Он, он, он, он, он без разницы, на чем ходить, хоть на спине, хоть на жопе, потому что на всем ходит. Хотя. Давай в воду. Ну, давай, попробуем. Только подальше от нас. Ну, понятно, сейчас... Ну, Ой, смотри. Это иголка. Вот она отпалилась. Ой, такая скрестная. Он все равно ползет, смотри. Не пофигу, он ползет хоть снизу, сверху, хоть сверху, снизу. Фиолетово ему вообще. Мне нравится. кажется, ему даже так удобнее, потому что мой глаз был наверху, и он видит вверх. А как он сейчас видит? А тут, где жопа, где глаз, не поймешь. Глаз на жопу натянул, называется. Честно признаться, никогда так не уставал, работая, чем отдыхать уже вот несколько дней подряд, без перерыва, просто Ноги болят. Я не знаю, я уже все говорил, что у меня болит. Вот просто порой мне кажется бесполезно говорить, что у меня болит. Потому что у меня болит все. Тут у меня и цап-царабки, Тут у меня и подмышки-растерки. Это трэш. У меня там внизу вообще вы себе не представляете, что там. Просто, я не знаю, забодал меня комар. Нос обгорел, плечи обгорели. Все, молчу. А то скажете нытик какой-то. Короче, на работу хочу. Ёкарный бабай. Тут мелко. Но я все равно прыгну, как говорится. А, я уже не могу отдыхать. Тут еще несколько дней приходится. Вечером на грильбаре ажиотаж. Просто ажиотаж. Подойти и что-то заказать нереально практически. И это всего лишь грильбар. Слава богу, столик свободный был. Сейчас попробую подойти к морю. Оставлю наши коктейли. Место, как говорится, забронировано. Народ прибавляется со всего мира, кого здесь только нет. В основном это европейские пенсионеры. Ну, и русские, которые могут себе все это дело удовольствие позволить. Ну и индусы, китайцы, и гонконгцы какие-то тоже их было много. Во, закат есть, yes. как раз таки закат начинается. Вечером здесь похоже, что будет представление, но тут каждый день представление, каждый день. Отлива еще нету, вот он закатик. Всегда хочется сказать доминиканский, но это не доминиканский, это мальдивский. О, а уже все на ухнарь, все слазит. Вас это тоже ждет. И я один такой, как говорится. И вот песники тут распевают. Играют в бейсбол. По-моему, бейсбол или как это называется. А я иду в грильбар. Потому что заказал немножко перекусить. Проголодался перед ужином. Что-то я. Той стороне прекрасный закат но проблема в том что зажигают там сумасшедшие жирные 300 килограммовые чебуреки чебуреки афроамериканские поэтому я решил воздержаться и во избежание проблем пройти в эту сторону вместо того чтобы туда закат скрылся как раз таки за небушкой сейчас немножечко вот так вот пройду здесь сегодня у нас представление музыка готовится Столы, я иду в эту сторону. Да, вообще, если честно, они каждый день говорят, что это последнее представление. Но это представление каждый день бесконечно продолжается. Вот он. Sundown cocktail, Sunlicht, Rainbow, Сансет, Sunset, Green Island, Tequila Sunset, Sunset, Bloody Mary, Beach Grill 1718 today, and коктейль 5 долларов персон. Ну, короче, вот здесь вечером прям движ-миш хорошие, дорогие друзья. Сейчас жду, когда там закатик наш выглянет из горизонта и... Опа, столик приятный. Завтра пойдем кормить акул. О, вот эта цапля, вот ее, видите, летит? Эта цапля офигевшая. Она постоянно летает взад-перед. И даже, если честно, я уже... У меня уже спортивный интерес ее поймать. Я ее гонял тут, вы видели мое видео, но я не поймал. Скат приплыл. Сто скат. Да, скат. Прям как есть. Вот он. Он движется. Я вот не знаю, как это сделать, чтобы его поймать. Я думаю, я его по любом не поймаю.